Приветствую всех, кто хочет узнать, как он переносит разлуку с вами. Следующее видео по многочисленным просьбам я сделаю, как она переносит разлуку с вами. Перед тем, как я начну расклад в поддержку девушек, женщин, которые по какой-то причине не вместе с любимыми, я бы хотела прочитать стихи Римы Казаковой. Она написала их в 1978 году, но мне кажется, что эта внутренняя боль, которую она вложила в эти небольшие строки, полностью даст вам понять, что любовь — это нечто большее, чем просто слово. Рима Казакова. В какой-то миг неуловимый, неумолимый на года я поняла, что нелюбимой уже не буду никогда, что были плети, были сети, ни красных дней календаря, но доброта не зря на свете и сострадание не зря, и жизнь не выставка, не сцена. Не бесполезно щедрых трат, И, если что, и впрямь бесценно Сердца, которые болят. Отдаю дань таланту и невероятной э, силы воли этой поэтесы. Любое ее творение для меня очень трогательно, поэтому я решила посвятить начало своего видео именно этим строком Расклад я делаю авторский вместе с вами сегодня, впервые он будет задействован, здесь будут использоваться две колоды Таро, Таро Наслаждений и Таро Элен Дуглас, также если понадобится, я возьму, может быть, колоду Ленорман. Расслабляемся, девочки. Напоминаю тему, вашу любимую тему, как он там в разлуке. Если вы хотите, вы можете представить вашего любимого в тот момент, когда вы были вместе, и это очень поможет войти в его состояние на данный момент времени. Все мои расклады, они целебные для вас. Почему? Наверное, потому что они успокаивают вашу душу, прежде всего, и каким-то способом невероятным связывают вас, даже если вы по каким-то причинам у каждого свои чувствуете, что отношения зашли в тупик они все равно помогают вам сблизиться на каком-то э, уровне, который более глубинный, чем уровень слов, мыслей ну, и так далее. Подумайте еще раз о нем, и я начинаю расклад. Расклад я буду делать сконцентрированно, в тишине, а потом я его буду трактовать. Начнем. обороте у нас четверка пентаклей на запрос основной вопрос расклада как он в разлуке я могу сказать вот эта карта что в разлуке он особенно почувствовал насколько дорожит вами в этой карте все сказано сегодня будет Опять-таки, глубинный анализ того, что я увижу. И если, допустим, какие-то позиции будут для вас не такими, как бы вы хотели их увидеть, допустим, да, я вас понимаю, а мы попробуем разобраться, почему так, что можно сделать, чтобы ваши отношения стали лучше. Если же карты покажут хороший результат, я буду за вас рада, Потому что это очень важно в отношениях. А здесь три уровня. Ваше прошлое, настоящее и будущее. Здесь же более глубинно раскрыта тема. Итак, начнем. Ваше прошлое. Карта подвешенная. Старший аркан. Ну что ж. В прошлом у вас была какая-то безысходность. Почему я говорю «у вас», почему я не говорю «только у него»? Потому что в этой карте проигрывается сейчас состояние человека, который долго не мог принять какое-то важное решение для себя. А так как это решение зависело в ваших отношениях, и на вас влияло, то естественно в подвешенном состоянии были и вы. Поэтому эта карта относится к вам двоим. У вас состояние ничего не, как бы отношения, которые повисли. Если вы понимаете глубинность этих слов, да, я сейчас раскрою, что именно подвисло. Теперь я понимаю. Пятерка жезлов и карта сила. Что это значит? Сила это очень сильные переживания. Это тоже старший аркан. Говорит о том, что для человека, вашего избранника, в эти отношения очень многое значит. Ну, кстати, по четверке Пентаклей тоже. Пятерка жезлов говорит, что он ведет внутреннюю борьбу с собой. Возможно, он долгое время не хотел признавать. То, что он полюбил вас, либо вы для него дороги, либо просто не мог справиться с какими-то проблемами в своей жизни. Ему было не до вас, но сердце рвалось к вам. Здесь могут быть масса вариантов. Но основная линия прошлого да, говорит о том, что он метался. В ментале у него был конфликт. Кстати, по пятерке жезлов и карте силы прослеживаются также очень скрытные натуры мужчины, которые в разлуке уходят в дам. Многие из них могут, ну, прямо скажем, выпивать, либо, ну, как вам сказать, депрессировать, либо бояться чего-то. Ну, то есть нужно понимать, что в этой ситуации, в этом раскладе, то есть конкретно ситуации разлуки, мы смотрим на мужчину, на его психологическое состояние в прошлом. Оно было очень неустойчивым по карте сила и по карте пятерка жезлов. И между вами отношений не было как таковых. То есть не происходили ситуационные какие-то моменты. Да? Скорее это были отношения поставленные, либо на паузу, либо вы ничего не знали об этом человеке. То есть, скорее всего, мне смотрят такие пары. Ну что ж, это позиция прошлого. Смотрим, что же в итоге сейчас, настоящим, настоящим королева мечей. Возможно, у вас есть соперники. Я сейчас раскрою эту тему. Да. Я думаю, что Королева Мечей – это люди, которые окружают вашего избранника. Почему я так говорю? Потому что за спиной этой Королевы Мечей есть какое-то прошлое, карта Иерофант, карта Урока. Ваш мужчина хотел бы вернуть то прошлое, которое было между вами, но ему кто-то не дает это сделать. Так как это фигурная карта, то... Это обязательно указывает на какого-то человека рядом с ним. Человека, не обязательно женщина, хотя у многих проиграется женщина. Ну, не суть. да Это может быть мама, это может быть сестра, это может быть тетя, это может быть кто угодно из семьи, либо не из семьи, либо из близкого окружения вашего мужчины. И эти люди, несмотря на меч, да, меч – это ментальный такой, суровый такой, знаете, ну, карта как бы несвободных действий. То есть человек вынужден считаться с мнением этих людей, либо не хочет считаться, да, по карте пятерка жезла внизу, но он зависим от этих людей. Их может быть несколько человек. То есть карта указывает на какие-то препятствия в данный момент времени. Также эта карта у кого-то проиграется, как а, меч, а, как бы судьба вас м, поставила в такую ситуацию, что вы не можете сейчас быть вместе. Ну, как бы меч, да, между вами что-то произошло, либо расстояние, либо ситуация, либо вот, вот эти закрытия границ. Это тоже, может быть, эта карта. Повторюсь, не обязательно это ваша соперница или соперник. Ну, мы тут смотрим на мужчину, что еще могу сказать по карту Иерофант в скором времени это разрешится и человек очень хочет быть с вами хочет отдать вам сердце свое это удивительная карта шестерка кубков она говорит о его сердечной привязанности к вам здесь двое деток играются с такими кубками любви которых расцвели лилии вот шесть раз шесть кубков, да, это такое магическое число, а, как вам объяснить, по нумерологии, возвращение вновь и вновь то пространство любви и нежности, которое между вами, несмотря на вот эту королеву мечей. Верховный жрец, он указывает, та, карта старшего укра... аркана указывает на то, что это для этого человека самое важное на данный момент времени. Мы смотрим настоящее. Раскрою еще карты, которые стоят ближе к этой королеве мечей. Собственно, да, смотрите, королева кубков. Здесь вы выступаете в карте королева кубка. Любимая женщина, опять-таки нежная, добрая которая уже никогда не будет чувствовать себя нелюбимой. Да? Вот эти строки в начале моего видео, это все о вас. А семерка кубков, вот заметьте, шестерка и семерка кубков говорит только о любви. В настоящем есть только любовь для вас, в сердце этого человека. И вот эти семь кубков, они наполнены разными дарами для вас. Здесь их много. Здесь и чувства, и дом, и легкость, и страсть, и желание с вами путешествовать, и желание прожить с вами долгое время в радости. В каждом кубке символизм, символизм такой. И вот этот вот такой интересный персонаж, он смотрит на вас и как бы ладони указывает, это все для вас. А для кого для вас? Для королевы кубков. Так что никакие мечи, которые находятся, заметьте, посрединные самой главной да, столбцу, что происходит в данный момент, никакие мечи не могут, не могут повлиять на то, что происходит внутри этого человека. Поэтому вы не зря его любите. И по Верховному Жрецу, как и для вас, так и для него, это судьбоносная была и встреча, и выбор. И, наверное, он чувствует себя в подвешенном состоянии уже очень давно. Потому что давно у нас нет возможности встреч, давно нет возможности людям соединиться. Пока что карантин не закончен. И я понимаю, почему вы тоскуете, грустите. Здесь это тоже прослеживается. Карта будущего. Поздравляю вас. Я в восторге увидеть именно эту карту на основном столбце вашей жизни. Это как бы дерево в вашей жизни, совместное. Да? В будущем выходит король кубков. То есть выходит человек, именно тот, которого вы загадали. Что значит он выходит? Это значит, что у вас будет соединение, у вас будет встреча. Вы пара, король и королева кубков. Вы искренне любящие существа. И какие бы вас житейские перепетения не рассоединяли, сколько бы это ни продолжалось, вот по этой карте смерть в будущем это все заканчивается. И приходит карта шестерка Пентаклей. Что такое шестерка Пентаклей? В карте с инастрой четверки Пентаклей. Вообще Пентакли это ценности. Вы для этого человека огромнейшая ценность. И с будущим она будет возрастать. Это человек не то, что придет в вашу жизнь, он ее наполнит самыми большими дарами, которые были бы в вашей жизни, если бы не было этой разлуки еще раньше. Да? А вы и он хотите, видите, вы и он хотите строить эти отношения. И это будет. Если кто-то ждет какой-то поддержки от любимого человека, она будет. На этой карте все это есть. Разлука уходит. Старший аркан смерти. Ее скоро не будет. Что еще мы здесь видим? Нужно подождать. Семерка Пентаклей. Смотрите, как интересно: шестерка кубков, семерка кубков, шестерка пентаклей, семерка пентаклей. Правда, это интересно. Вам осталось подождать совсем немного наверное, меньше месяца. Судя по нумерология. У кого-то, может быть, даже быстрее. В любом случае, из чего вам нужно подождать? тройки жезлов. Тройка жезлов — это когда люди не просто двигаются на, навстречу друг другу, а когда они двигаются в одном направлении с, уже с ощущением того, что они вместе. То есть это не просто порыв или мысль, они уже давно ощущают вот это единство. Здесь три цветущих жезла, вот такие как в моем букете. Посмотрите, цветущая энергия весны, любви. И в воде, в чистой, красивой, гладкой морской воде два корабля, которые движутся навстречу друг друга. Вот это и есть ваш король, король кубков, которого ну, вам нужно подождать, который уже отправился к вам навстречу. Видите, он стоит на пригорке, садится в корабль. Это уже происходит. И просит вас его подождать. Вот такой вот интересный, такой очень простой для любого человека в любой стране, на любом языке, даже если бы я не проговаривала все это, вот такой интересный символизм здесь, на этом столе. Сейчас я возьму любимые карты магии наслаждений и посмотрю для вас, что же сейчас на данный момент он чувствует в разлуке на более скажем, <смех> чувственном уровне. Я знаю, многие женщины стесняются говорить об интимной стороне их отношений, многие стесняются думать об этом даже наедине с собой. Не стоит себя замыкать в рамки. Наша жизнь и так слишком урегулирована, что ли, всякими правилами, законами. Я не против законов, но я против того, чтобы в личном вашем пространстве был царил какой-то, знаете, навязанный не вами а военный диктат. Поэтому, если вы любите человека, не стесняйтесь чувствовать это и не стесняйтесь тем более сказать об этом, самой себе хотя бы признаться. Вот сейчас я чувствую по колоде, что вы расслабляетесь. Я очень рада. Подумайте о нем, и мы сейчас посмотрим, что же именно он чувствует сейчас в разлуке. Смотрите, туз мечей на карте любовная сцена, очень страстная, игровая, скажем так, с массой предметов. Он бы очень хотел, чтобы вы были страстной любовницей. Любовницей от слова любовь, чтобы вы не стеснялись проявлять себя. Вот именно то, что я говорила. Видать, видно, я почувствовала вашу энергию, той женщины, которая мне смотрит. Я почувствовала, что вы зажаты. Возможно, это прошлое отношение, вас сранили, закрыли. Либо вы считаете, что молодость ушла, либо, не знаю, быт, за... быт заел, или коронавирус и так далее. Но ведь мы сейчас говорим о вашем внутреннем мире. Друг с другом, а вот внутренний мир таков. Мужчина очень хотел бы, судя по тому, что это туз, сначала у вас, возможно, не было близости еще. В любом случае, в разлуке мужчина вас представляет. Представляет такой смелый, что ли, в отношениях. Игривой тигрицы даже, я бы сказала. В общем, туз мечей не терпится ему вас почувствовать и увидеть. Я могу взять еще одну карту, хотя, может, и не стоит, но возьму, почему-то хочется. Да, рыцарь Жезлов, опять-таки Жезлы, он очень хочет, рыцарь – это предвестник, он очень хочет страстной встречи. Видите, два голубка на коне в ржаном таком поле с скачет навстречу своему счастью. Они уже на свидании. Вот так он вас видит. Он сейчас мечтает о вас. Ну что ж, прекраснейший прогноз. Я не вижу здесь не то что сомнительных карт или там горестных карт или карт какого-то рассоединения. Я только вижу страсть к вам. Ну, если говорить эротический, да, кон контент, да, здесь он есть. И я вижу нетерпение и просьбу его подождать, подождать, дождаться, потому что он уже выехал к вам навстречу. Он приедет по рыцарю Жезлов, он приедет к вам, и он очень бы хотел навсегда стать вашим любимым мужчиной, королем кубков. Король кубков – это мужчина, который любит. Сейчас я хочу взять э, колоду Ленорман. Это расширенная колода. Здесь очень много карт. И я бы хотела прочувствовать все-таки уже на другой колоде. А что еще? Мы, возможно, не все карты Таро показали. Да? Что еще он? Чувствует в разлуке с вами Может быть есть еще какие-то вещи Которые он скрывает А вас они Заботят, волнуют Давайте посмотрим Подумайте о нем Стоит ли переживать вообще Из-за этой разлуки, которая вынуждена да? Стоит ли свое сердечко напрягать Или сомневаться В чем-то Давайте посмотрим нет. Карта Компас, кар, вернее, карта Лупа, 44-я карта в, расширенном, в расширенной колоде Ленорман, она говорит о том, что он с пристальным вниманием к вам наблюдает, возможно, через ваши социальные сети, возможно, через знакомых своих, наблюдает за вами. Вы ему очень не безразличны, и каждый день он думает этого, о вас и думает а, с какой-то непреодолимой нежностью, что ли. Потому что здесь на карте такая старинная лупа и очень красивый художественный портрет женщины. Именно портрет. Возможно, этот портрет он рисует каждый вечер сам. Ваш портрет видит вас где-то да, в каком-то... В состоянии, либо опять-таки в социальных сетях фотографию вашу видит и дорисовывает что-то свое, да, что он увидел более глубинно, он на вас все время думает по этой карте, карта ключ, вы ключевой человек в его жизни, тут дело даже не только в любви, не только в той эйфории, которую вы вызываете у этого человека, вы каким-то образом очень сильно поменяли его жизнь, его отношение к себе, открыли эту клетку, в которой он находился до встречи с вами. Он стал более свободно чувствовать себя, он стал, знаете, вот на чувственном плане, если вот в синастре все это соединить, он стал понимать, что до встречи с вами он жил в своеобразной клетке. Неважно, кто эту клетку выстроил, он сам, либо его жизнь так сложилась. Но только со встречей с вами он ощутил, что такое, быть, быть в этом благостном состоянии, да? И эта разлука, разлука, она дала для него новые горизонты. Он хочет открыть эту клетку, он уже Ключ нашел, он ее уже открыл. И он по всем вот этим вот картам Таро, он в принципе уже находится в состоянии запуска нового витка своей жизни. На обороте у нас карта лилии. Какого витка? Верного отношения к вам. Верного счастливого союза. Карта лилии. В Ленорман, во времена, когда не было еще, знаете, вот ЗАГСов и так далее, это была карта как бы лебединой верности, что ли, какого-то ощущения, что я нашел своего человека. Если, допустим, кто-то смотрит на друга, допустим, мужчина смотрит на друга, то вы можете не сомневаться, что это человек, которым вы в разлуке. Это ваш самый лучший друг, потому что он, он очень страдает, ощущает себя в клетке, да, хочет ее открыть и быть с вами. И вот эта карта, как нельзя кстати, да, вот, карта Лупа говорит о том, что он, он вас понял до глубины души. То есть не осталось никаких потаенных каких-то, знаете, вот нету этого человека двойного дна. Это ведь мы все, мы всегда боимся при взаимодействии с людьми, мы всегда боимся подсознательно, да, предательства какого-то косового взгляда, либо каких-то проявлений негатива в свою сторону. Вот эта карта говорит о том что человек настолько глубок, на которого вы смотрите, что эта разлука дает ему только, только ощущение вас, ну, как самого родного, что ли. Знаете, вот, по которому скучаешь, как по маме с папой. Тут много таких карт, доказывающих эти слова. Шестерка кубков, как я уже говорила. Маленькие детки играются. Бескорыстные искренние отношения. Верховный жрец – это высшие силы говорят о том, вот, высшие силы говорят, насколько это правда, да, лилия, шестерка кубков. И карта силы, кстати, с какой силы человек скучает, тоскует в разлуке. Карта сила. Вот ваше объятие при встрече, вот оно уже есть здесь. Ну что ж, я очень рада, я думаю… Девушки, женщины, которые сейчас смотрели это видео, они счастливо уснут, если у вас тоже вечер, как у меня, глубокий вечер. Я старалась для вас, я хотела, чтобы вы не сомневались, что вы любимы, и что, как Рима Казакова, вы очень хорошо знаете теперь, что ваш любимый – это ваш человек. И нелюбимой вы уже не будете никогда. Если вы мужчина и хотите посмотреть, как она в разлуке, то следующее видео я запишу специально для вас. Обнимаю. Как всегда, трогательно отношусь к каждому из сердечек, которые меня смотрят. И желаю вам настоящего счастья проникновение в сердца друг друга. Живите долго, счастливо и дарите эту любовь вокруг, потому что вот эти цветы, они цветут и пахнут для всех нас. И они тоже так же беззащитны, как наши сердца. Я желаю вам счастья долгого, длинного, всеобъемлющего проникновения во все удивительные уголки души вашего любимого человека. И желаю, чтобы это счастье было вечным. Я очень рада была побыть с вами. Жду обратной связи. До свидания.